Всем привет! Это Топ Дота. Все мы с вами играем в Дотку. Кто-то много, кто-то мало, кто-то вообще из нее не вылазит, и все мы так или иначе знакомы с деятельностью любимого нашего Габена и его компании Valve. Но сегодня я предлагаю познакомиться чуточку глубже и узнать о трех самых жестких и скандальных судебных разбирательствах, в которых участвовала корпорация Valve. А случаев таких было ой как немало. Поехали! Я думаю, уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или забустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай. И этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. И, кстати, о еще одном жестком суде с Габеном вы можете узнать от Афони Домового. У нас с ним видос, можно сказать, выходит совместно, так что чекните в описании. Но я начну с одного интересного случая, в котором на вал подала в суд Франция. но если быть точнее, французская организация по защите прав потребителей. Обычно такие организации, в кавычках, ничем полезным не занимаются. И только страдают херной, тратят бюджетные деньги и пытаются найти подвохи там, где их совсем нет. Это что-то типа русского Роскомнадзора. В общем эти важные курицы обвинили вал в том что они нарушают право потребителей сразу по пяти пунктам к такому умозаключению они пришли на основе инфы из лицензионного соглашения которое ни один адекватный юзер никогда и ни при каких обстоятельствах не читает по крайней мере во всяких игровых сервисах это все-таки не договор о покупке квартиры чтобы пересчитывать 10 листов а4 В общем хитрый габенчик этой нашей ленью воспользовался по полной. К чему и придрались французы? По соглашению ни один из нас, юзеров, не может вернуть деньги на свой Steam кошелек, если будет забанен, а также даже не может продавать купленные игры. Кроме того, Valve не несет никакой ответственности за возможную кражу наших личных данных, оставляет за собой все права на контент, генерируемый пользователями, а также во всем мире берет за основу потребительские права Люксембурга. Вот последнее прям вообще доставило. То есть вы можете жить в Украине, в США, в каком-нибудь Узбекистане или даже в странах, Йемене, но Valve просто шлет всех нахер они взяли, выбрали страну с самыми удобными для себя законами и подчиняются исключительно им просто кайф. Но французам это не понравилось, и они решили, что Габена надо прижучить. Происходила эта вся движуха около года назад, и расследование ведется до сих пор. Что самое интересное подобные суды уже были: один раз валовцев нагнули на 3 миллиона в Австралии, а один раз пытались нагнуть в Германии, но безуспешно. Тем не менее, как заявляют некоторые Эксперты во Франции Гейба может ждать более жесткий исход. Да и блин, чем больше будет прецедентов, тем чаще их будут штрафовать, где только можно. Может быть, и Роскомнадзор скоро найдет какие-нибудь незаконные пункты в лицензионном соглашении и закроет steam к херам. Так что играем и наслаждаемся, пока еще можно. Следующая история связана с Half-Life 2, а точнее с ее очень ранней бета-версией, или даже правильнее сказать альфа-версией. Возможно, вы краем уха слышали эту историю, но тут я постараюсь рассказать все чуть подробнее. В общем, был 2003 год, все с нетерпением ждали вторую халфу, прямо как сейчас ждут третью, а то и даже больше. Но вал все никак ее не выпускали, лишь показали на выставке. И один челик из Германии настолько устал ждать, что решил взломать контору и поиграть хотя бы в какую какую-то сырую и недоделанную версию. И знаете что? У него получилось! Это был какой-то хакер-самоучка, который просто люто обожал компьютерные игры. Даже свою незаконную деятельность он начал с того, что воровал через интернет коды к лицензионным игрушкам, а не грабил банки, как мог бы. Так вот и в Half-Life он хотел всего лишь поиграть, да посмотреть, что там да как, но история обернулась куда интереснее. Не буду вдаваться в технические подробности того, как он хакнул сервак Valve, но он его таки хакнул и вытащил исход еще не вышедшей игры. И как настоящий хакер он решил выебнуться и скинул свою добычу другу. Да, именно так ведь и поступают настоящие хакеры. Тот, естественно, пообещал, что ничего никому не сольет, но сам залил все на торрент. И уже буквально через день весь интернет просто бурлил новостями о невышедшей игре. Гейб даже написал пост на форуме, попросил помочь в поисках этого безумного взломщика, но тот сам ему написал. Он все-таки был фанатом Valve и поэтому попросился к ним на работу раз он такой хацкер, то им он точно нужен. И что самое удивительное и абсурдное, они согласились. Но, к сожалению, у нас тут не мелодрама французская, в которой будет идеальный хэппи-энд, а жестокая реальность. Так что согласились они лишь для того, чтобы заманить его в хитрую ловушку. Сперва он все рассказал в телефонном разговоре, который записывала ФБР, а потом его пригласили на так сказать офлайн интервью в Сиэтл. Но так как он и по телефону охренительно разговорился, аж на 40 минут, то его до США даже и вести никто не стал. Взяли прямо дома в Германии и отвезли в участок. Он во всем сознался, раскаялся, все дела и его отпустили до суда. На три, мать его, года. То есть суд произошел только спустя три года после задержания. За все это время он успел закончить универ, стать на ноги и устроиться специалистом по компьютерной безопасности. А шумиха вокруг скандала уже улеглась. В итоге никаких прямых доказательств того, что он слил игру на Торренс, не было, и ему прописали только два года условно. При этом обвинялся он в нанесении ущерба в четверть миллиарда долларов. Да, 250 лямов убытка и два года условки в качестве наказания. Я хз, как то произошло. И друга, который якобы слил код, конечно же, тоже никто не посадил. По крайней мере, я не нашел никакой инфы о нем, даже его имени. Такая вот странная дичь. Но шум было реального вердохрена. Ну и на этом, пожалуй, все. Я хотел все три дела засунуть в один видос, но что то он и так какой-то длинный уж получился. Так что лучше просто гляньте ролик домового. У него там должна быть годнота, так что чекайте. Если хотите продолжение подобных судебных всяких интриг и разбирательств с фалловцами, то, конечно, напишите в комменты, я могу найти что-то еще, учитывая, что уже кое-что есть. Но пока что я побежал. Ставьте лукас этому ролику, подписывайтесь на канал, ждите новых видосиков, которые будут уже совсем скоро и до новых встреч! Надеюсь, что завтра уже услышимся! Удачи!